Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи Бордмани. Наш фонд основан 7 декабря 2019 года, основатель и руководитель нашего фонда Денис Сологуб. Пользуясь моментом, ребята, я сегодня хочу поздравить всех наших партнеров, администрацию, наших программистов. Нам сегодня, маленькая наша день рождения, нам сегодня год. И 9 месяцев. Я поздравляю всех партнеров, желаю вам счастья, здоровья, семейного благополучия и финансового благополучия. Зарабатывайте деньги на свою мечту, улучшайте свои жилищные условия, покупайте себе машины. Да, все, что ваша душа пожелает. Я сегодня хочу, также, пользуясь моментом, хочу поздравить свою. Команду из Киргизии с активной а, работой на площадке а, «Автоэнергомини» и лидера ее «Нурбану». А, она сегодня получила 12 тысяч на баланс для вывода. А, также, пользуясь моментом, хочу поздравить а, свою новую команду из Казахстана. А они у меня сегодня присоединились и за 4 часа заработали 39 тысяч тысяч на площадке Автоэнергомини. Акмарал, я поздравляю тебя и твою команду. А, успехов вам и процветания всем партнерам и всем командам. А, ну и сегодняшнюю презентацию я наш, начну с того, что а, как же можно заработать деньги и сколько можно заработать у нас в фонде. А, наш фонд является MLM-проектом. У нас две автопрограммы. Я вам сейчас покажу, ребята. Будет, наверное, на скрину лучше и виднее. У нас есть такие две автопрограммы, очень хорошие. Автопрограмма «Энергомини». А здесь ходить можно даже... С 500 рублей, имея в кармане, можно заработать за один круг 39 750 рублей. Есть такая программа «Автоэнерго». Здесь вход 30 тысяч. И за один круг вы делаете 2 миллиона 400 тысяч. Есть 6 MLM-площадок. Это уникальные MLM-площадки. Это World Money Этой площадки тоже ровно сегодня... Год и 9 месяцев мы стартовали с одной этой площадкой. И за год и девять месяцев мы, посмотрите, как а, развились. А многим очень хотелось, очень. Они через каждый месяц, через каждые три месяца, они очень ждали наши враги, чтобы потанцевать на гробу, на крышке гроба нашей. Но у них не получается. И я думаю, что и не получится а, так что успокойтесь, наши а, конкуренты. Мы как процветали, так и будем процветать. Ну... Что еще хочу сказать, мы стартовали с этой площадкой, здесь ход можно входить с одной тысячи, и за один круг вы делаете 106 тысяч, из этих 106 тысяч, 86 вы выводите, а за 20 тысяч у вас активируется площадка Golden Ring, уникальная площадка, где очень многие а в том числе и я, стали миллионерами. Эта площадка уникальная ребята. Сегодня мы будем говорить именно о ней, об этой площадке. Ну и есть такая площадка, ПД это она небольшая, а здесь много денег не заработаешь, а здесь за один, можно входить со 100 рублей, но за один круг вы делаете 3 800 3 800, 3 800 вам на баланс для вывода, и за м, на 1000 у вас активируется первый стол на площадке World Money. У нас на этих площадках есть закольцовки, поэтому они связаны все друг с другом. Итак, есть такая площадка Golden Ring, это вторые ворота на нашу площадку «Голден Ринг». Это здесь всего лишь два стола. Вы будете постоянно крутиться на этих двух столах и получать по 10 500 рублей. И плюс получать пассивный доход – по двум клеверам. Это площадка клевер мини на три уровня в глубину и площадка клевер, и плюс реферальное вознаграждение. И также выходите на площадку Golden а За вами идут все ваши партнеры туда, на эту площадку, все ваши реинвесты, реинвесты ваших партнеров. Итак, следующая площадка клевер мини. Это площадка. Здесь вход всего лишь 300 рублей. И за один круг вы с двух лепестков делаете тысяч 18750 рублей. А площадка клевер. А здесь вход 3000. И с двух лепестков за один круг вы делаете тысяч 187500 рублей. Ну вот, такая, вот такой вот наш очень денежный фонд. В разделе партнеры находится ваша реферальная ссылка. А промо-материалы у нас есть великолепные, шикарные, а в разделе финансы у нас подключена а, на пополнение касса фрей, а те, а те... Только партнеры хотят пополнить без а, транзакции, не платить за транзакцию. Пожалуйста, вы всегда можете пополнить, а, добавиться ко мне или к Лене, или к нашему админу. Мы поможем вам внутренним переводом. И на Payr, и на Сбербанк, и на, какие? на Тинькофф, на любые а, м, платежные системы, которые удобны вам. А также у нас на вывод подключены кошелек PerfectMoney у нас вывод, вывод. и Pair кошелек. Ребята, все сделаны условия для того, чтобы успешно развивать свой бизнес. А, ну, как вы видите, я нахожусь в своем в кабинете, в профиле. И советую всем поставить свои аватары, загрузить фотографию, прописать обязательно, проверьте, прописано ли у вас профиль заполнен. А пропишите, пожалуйста, скайп, кто не указал а Номер телефона укажите, страничку в ВК укажите. Это нужно для ваших партнеров, ведь вы же будете спонсором, если только пришли в интернет и к нам фонд, и будете также сидеть, приглашать. Это связь для ваших партнеров, чтобы они могли связаться. Вот как я, например, я могу своему спонсору позвонить на телефон, я могу написать ей на почту. А я могу написать ей ВКонтакте сообщение. И я могу позвонить ей на скайп. Профиль должен вообще-то всегда быть заполнен. А связь должна быть. Ну и давайте, ребята, сегодня мы разберем такую площадку, как начну я, наверное, с площадки Автоэнерго? Я не буду рассказывать все а, стратегии, которые здесь у нас разработаны. Я вам покажу сейчас очень короткий путь к большим деньгам. Итак. Здесь очень быстро зарабатывают деньги. Я же говорю, у меня сегодня команда из Казахстана зашла, они заработали 39 тысяч. Они зашли, начали старт со своего, своего бизнеса именно с третьего стола. Ребята, смотрите, как начать бизнес с третьего стола. Итак, это всего лишь 2 тысячи. Вы активируете 2000, первый, э, за 2000 этот э, стол э, третий, и начинается движение. Первого партнера поставили, второго партнера поставили. Это стол накопительный. Здесь накапливаются деньги на покупку именно четвертого стола. Итак, первый партнер, э, э, у вас закрылся третий стол, и вы э, э, у вас открылся четвертый стол. Первому партнеру вы помогаете, ставите, а, или он сам приглашает три партнера и приходит, становится на это место. Вы как получаете а, 3000, и ваш спонсор получает 1000 рублей на баланс для вывода. А за 2000 у вас идет реинвест. Вы можете поставить под любого партнера а, свой а, реинвест. Итак, второй партнер тоже закрывает свой Третий стол и приходит становится на это место. А и третий партнер закрыл, становится тоже на это место. Эти два партнера дают переход за 12 тысяч в пятый стол. Вот какое быстрое движение, вот они ваши быстрые деньги, ребята. Итак, первый партнер закрывает свой четвертый стол и приходит становится к вам на это место. И приносит 12 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер закрыл свой четвертый приходит становится на это место 12 тысяч. Третий партнер 12 тысяч. Итак, вы заработали 39 тысяч. Вот без этих 750 рублей. Вы не шли. Вы а, очень много партнеров сократили количество приглашенных партнеров. Я же говорю, очень быстро. А, быстрая стратегия и очень быстрое движение. К деньгам, пожалуйста. Говорю, вот вам пример живой. За 4 часа 39 тысяч заработали. А следующая моя очень любимая площадка ⁇ это площадка Golden Ring. А я ее очень люблю, а поэтому уделю ей максимум внимания и всегда уделяю ей, потому что... Эта площадка, но очень доходная, ребята, очень доходная. Причем, знаете, почему я ее люблю? Здесь не надо огромное количество а, партнеров приглашенных. Здесь можно всего иметь 6 человек командных, командных людей. Не лично ваших приглашенных, а именно командных. И вы будете с ними крутиться на этих двух столах, плюс с этих двух столов будете получать. А это полностью стол ваш зарплатный. Это полностью ваша зарплата. Итак, давайте разберем. Вход на эту площадку составляет 20 тысяч. Я не хочу сказать, что это прям такая критическая сумма, которую нельзя выделить на свой именно бизнес. Можно сложиться и вдвоем по 10 тысяч и купить этот один аккаунт. И работать по одной реферальной ссылке вдвоем – Заработали, поставили на вывод, пришел вывод, разделили по своим кошелькам, как это делают наши партнеры. Итак, вы активировали, купили себе бизнес-аккаунт и пригласили первого партнера. А вот когда второго партнера поставить, у нас заложен именно маркетингом, заложен реинвест именно этого же стола, Именно в этот же стол, не так как в других а, матрицах, и не как в других проектах слева направо на свободные места летит реинвест, а у нас именно сюда, в этот же в этот же стол. Итак, прежде чем поставить второго партнера с этого места идет реинвест. И с этого реинвест, и с этого реинвест. И прежде чем поставить второго партнера, звоните своему спонсору. Выставляется реинвест. Ваш по броне спонсора. Спонсор выставляет. Итак, два партнера у вас. Это командные люди. И у вас закрыто три уже места. В семиместной матрице. А вот под второго выставите бронь и поставьте третьего. А у первого будет это реинвестное место. Это уже вы выставляете своему партнеру с вашего кабинета. Реинвест. И получаете 20 тысяч на баланс для вывода. Вот так вот. А вот четвертый и пятый партнеры, они вам будут приносить постоянно двойную выгоду. Первую выгоду это то, что они передают переход 40 тысяч во второй блок и плюс закрывают ваши реинвестные плечи. А под четвертого можно выставить бронь и поставить шестого. А у четвертого будет реинвестное место. И опять получили 20 тысяч на баланс для вывода. Пожалуйста, 40 тысяч с одного стола, ребята. Отлично. Где вы видели, в каком проекте, чтобы с семиместной матрицы 40 тысяч на баланс для вывода. Да нет нигде. Итак, за вами идут ваши партнеры, ваши э, реинвесты, реинвесты ваших партнеров, и это очень быстро закрывается. А у первого будет реинвестное место. И 20 тысяч опять на баланс для вывода. А вот 20 с первого реинвеста плюсуется к четвертому и к пятому партнеру. И у вас за 100 тысяч открывается третий блок. И плюс двойную выгоду. Переход в третий блок и закрытые плечи. Итак, так по четвертого можно выставить броню, поставить шестого партнера. В четвертого будет реинвест. И опять получили 20 тысяч на баланс для вывода. Итак, а вот приходит когда сюда первый партнер, второй приходит реинвест по броне спонсора. А третьего выставили под второго, а первого будет реинвестное место. И получили 80 тысяч на баланс для вывода. А 20 летят. 10 клонов по 1000 рублей на первый стол, площадку World Money, 1 клон за 5000 на площадку, на четвертый стол на площадку World Money и 50 клонов летят на площадку ПД. Вот смотрите, какой денежный рай. Это ваш пассивный доход, ребята. Итак, а вот когда становится сюда приходит четвертый партнер, 100 тысяч на баланс для вывода, пятый 100 тысяч на баланс для вывода, а вот под четвертого поставили 6 и опять сто тысяч на баланс для вывода. И так до бесконечности. Вот такой вот наш денежный фонд. Ребята, те, которые ищете вы заработок в интернете, тем, которым очень нужны деньги, рассмотрите мое предложение, добавьтесь ко мне, я вам настолько все опять расскажу и разжую, чтобы вы Здесь с удовольствием будете работать. Здесь не нужно огромное количество партнеров. Это вам не глобальная матрица. У нас бизнес управляемый. Куда вы выставляете броню, туда и становится ваш партнер. Это не так, что вам нужно работать, как в других проектах, за себя и за того парня. У нас здесь сразу же, если у нас партнер не двигается, мы его заставляем двигаться, мы его заставляем работать, мы его наставляем, мы его обучаем, но мы и все равно даже пинаем, но все равно он двигается, помогаем друг другу, поэтому приходите, зарабатывайте, ведь деньги это в наше время да деньги правят миром, о чем тут и говорить, они всегда нужны. А тем более, сейчас а, а, школа началась, студенты. А, да, нужно же помогать нашим детям, нашим внукам. Ребята, добро пожаловать в наш фонд. А с вами была Ольга Ржуманян и фонд взаимопомощи в Ортмане.